Дать. Так, ну давайте. Двести джезел. Нормально. существует столь же силы. Это просто мощный Так. Поле игры открыть. Блин. <с> Я случайно. Хауллор, Хауллор бой. Хауллор на Мы столкнулись с ним. 100-100 же -100 силы, больше денег нет. Ничья. Не больше же силы. Драгонат и Трокс. В бой. В бой. Драгоноид на поле. Трокс на поле. Показатель же всего одинаковый, больше данных нет. Нормально, нормально, соперник. Везет или не везет. Ничего. Нормально. Второй бой, Третий бой надо ровнить 100%. Трокс против Аккадавра. Макстал. Акуган уган бой. Трокс, на поле. Макстав на поле. Бэм, давай. А, Ладно, пуган не попал. Так, чем больше я так сделаю, тем больше уровень запомнишь в выкатку, да? Ну отлично, в принципе. Есть 45. Блин, ау. 4, 3, блин, еще 5G осталось. Мой драгу тебя добьет. Да, лайк ставьте, подписывайтесь в Дискорд. Можно найти в поисках, но я думаю, о канале найдется. Так, мне даже способности не нужны были. Все, я убрал. Если будет такая карта, минус тот же силы. Даркласс, э, как назвал Булган? О, плюс 200. Органолизм, как так. Ну а что ж, дорогие друзья, всем видеоразмотра, с вами Макс Риск. И второй уровень. Всем удачи и пока. Получается 310. Вот, а ему 400. Ну, проиграл. Ну, это мои две карты. Я же могу подсмотреть. Что у нас такое? 153 силы. И вроде бы включает пан панцирь. То есть, если генит карту атакующую, типа того, вроде бы должен прибавить G силы у меня, так он не избыльца. Хм. Наверняка, да, хоть бы так. Так, Вентус. Блин, а у него что? 200G? Да сейчас, блин. Не, нет. Бакуган в бой. Бакуглант в бой. Бакуган в бой. Бакуглант в бой. Бакуглант в поле. У меня 820. У меня 800. Нормально. А, попался. Иди сюда. Карта ворот. Открыть. на на на Ну, конечно, откроется. Вот, блин, попался. Дело дрянь. У меня 800 плюс 150 же сил. Сразу прибавляем. 950 же сил. У меня больше. У меня 820. Вот, от Откарту нужно сэктивировать. Боря, то есть блокирую тебе карту способность. Если ты стихи Аква, то прибавляет еще 200. Ну, так, я могу стихи Аква ставить. 1000 GSI. Так, собственно, марука. Так, собственно, там 120 1020. У тебя 900 силы и плюс 200 получается, 1100. Ну, почему бы нет? 1100. У тебя 1820. У тебя 1020. тебя 1000 У тебя 1100. У тебя 1120. 860, ты побеждаешь. Вот, черт. Давайся. Давай, кажется, посмотрим, что это вообще. Я убрава сорта, не хочу мужчин Мы умели самые, вот любовь Нахуй, нахуй, нахуй. Я ублакнул. Да, он ждет Типа того пожертвую Бакуганом, потому что нет выхода, нет сильного Бакугану, блин, нет дали рамдомных понимаете? Бакуган бой, Скорпион, на поле! Ха, ну вот и попался! Ха! Покажите уровень же силы. Уровень G-силы вроде бы 520 G-сила, как мы помним. А, на хвосте. Должно быть. Это не точно? Блин. А дядя G-сила. 520 или сколько то там? Стоп. Ты меня не рофлишь? У тебя есть G-силы, алло. Видите вы, вот G-силы? Я вообще не вижу, блин происходит тут его нету но я помню должен быть это вот здесь а вот эти 522 у меня 710 а у этого может копировать сколько у нее же силу да точно сук те джесси пожалуйста скажи правду сейчас тут вижу клей один Капюши происходит. G силы. Ну ладно. 710. Вот тут прям висит 710. Джейсилы. А у тебя? 820. Давайся. О, Продержись еще немного, когда да карта откроется. Скорпион! У тебя панцер слишком сильный. Поэтому карта ворот активируется автоматически. Я, блин, не хотел бы, чтобы она активировалась. Я мог, конечно, вообще сбить, но он карт с не будет. Купа. Куча. Потом посмотрим, какая карта ворот. Я, блин, так и знал, что вот такая плохая карта. Это самая худшая карта в игре, блин. Что она значит? Ему, значит, минус 400 G силы врагом. У тебя сколько там? 710? В принципе, можно всех победить. Блин, на ну, это не смешно. Хм, нажму. Раз-два. Это мой сам позорный день тоже. Не первый раз такой еще был. Ага, ага. Да, да, да. Ауреалы. Даймонд. Даркус. А Даркус остался. Хаус, потому что они, наверное, самые крутые. Вентус. Аквас, Пайрос, Даймонд, Один Даймонд, Пайрос, Второй в смысле. <laughs> так, Вентус, Третий, Вентус, Третий, Айбраулы, Четвертый, Аквас, Пятый, Таркус, Шестой и Хаос. Да неужели седьмой? Три. Пока что три покупаны. Напиши комментарий, сколько их уже? Четыре, пять, шесть. Да, Сем. по семь. По-любому уже семь. Пишут готово. Вот, готова ой наконец-то столько блин заходил и давай сразу играть я бы докажу что самый сильный бакуган браво бакуган раво баку, баку баку браво а баку браво это он бакуган